Ну вот пришла весна, сегодня 17 апреля 2021 года, вот на сегодняшний день вот так вот отставил весь огород, сейчас пройдем посмотрим, как дачка пережила зиму. Здесь вот так называемый материал. Всякие доски, с которых еще что-то можно сделать. Вот осенью еще будку для собаки сделал. Вот она. Вот такая летняя. Да и зимой собака тут спокойно будет жить Смотри какая собака Если длинношерстная То вполне сойдет ну а вообще собаки у нас в сугробе спят. Даже бывало лишь подстилка они ее из будки вытаскивают. Зарывают в сугроб. А в будке, ну не знаю, как по настроению там сидят. Так, вот Бочка. На зиму вот туда бревен наложил, чтобы я не расперла, но видимо, ветром их подняла, бочку вот так вот выперла, но не лопнула. Сейчас загляну вовнутрь, внутрь, сколько там еще льда. ну льда еще куча еще таять и таять но не лопнуло бревна спасли вот в этой части участка такое подобие фундамента сделано лежит много лет я думаю лет 40 наверно это бывшие сваи но ну, вот так были уложены сейчас все плохо видно все завалено вот этими досками старыми которым я найду применение но как разбогатею здесь выстрою другой дом побольше двухэтажный а пока будем пользоваться вот этим немного подремонтированным домиком сейчас посмотрим его что внутри и снаружи это вот подиум эти этих гнилых старых досок ну, что они там будут гнить что здесь здесь хотя бы сухое место можно выйти уже на солнышке погреться в кресле вот моя дверь самодельная ну не ахти какого качества все на коленке, пила, молоток, никакого особого инструмента. Ну дверь мощная. От такой вот толщины, 40 лишних миллиметров. Но она немножко усохла, вон они щели видны. Ну ничего, осталось покрасить чем-нибудь, щели заделать и все. Дверь мощная, дом рухнет, а дверь останется. Вот такие ручки оригинальные. Так, идем дальше. Ну вот сверху навес из поликарбоната разорвало ветром. Но он делался как временный. На лето от дождя оставили на зиму. Ну, снег выдержал, от ветром у края большая парусность. И все разорвало. Вот Доск сверху пока кинул. Сейчас попробую отремонтировать. Штакетину прибить сверху. Да зальем клеем жидким. Ну может лето простоит, то а там будем железом крыть. Посмотрим. Так, заходим вовнутрь. Здесь очень тепло на улице. Плюс один здесь, наверное, градусов 10. Вот такой эффект теплицы. Что окна стоят. Здесь снизу ничего не доделаю. Ставлю пенопласт, залью по краям пеной. Ну и чем-нибудь обошью. Может старый, старый поликарбонат сверху сниму и им зашью вот эти вот бока. Ну посмотрим. Ну, как в предыдущем ролике я показывал, что окна тоже все самодельные, никакого инструмента особого. Вот такие вот окна, сделанные из бруска, который тут же валялся просто зачищены, до более-менее чистого состояния. Ну такое окно. Здесь такой временный столик. В общем, это типа летней кухни. Ну, тут, в принципе, летом и спать можно. Места достаточно. Еще один топчан сделаю. Вот в этом месте. Или откидывающийся, или стационарный. Так, ну здесь лампочка. Находим домик. Окна целы. Не разбито ничего. Внутри сухо. Сейчас поставили чайничек. Чайку хлебаням. Он закипает уже. Ну и включил вот пушку тепловую. 3 киловаттную, Сейчас быстро тепло нагонит. Нужно будет раздеться, переодеться. Вот такую картину нарисовал, тебя что в голову пришло, краска оставалась, подсказка на изготовление такой картины, будет вот тут, а сейчас что я куда повешу, здесь на даче будет висеть вот на этом месте, чтобы заполнить такое пространство, будет акцент в интерьере. чайничек закипает тут у нас вот так вот вот ну и температура на веранде у нас 10 почти 15 градусов вот на веранде там как теплицы так чайник закипел, включим. Все, все. Тут трупы мух прошлого сезона. Что-то какая-то лента не очень такая, она привлекает мух. Вокруг летает, мало кто садится. Но вот самые глупые сели. И остались здесь навсегда. Сейчас пойдем посмотрим душевую летнюю кабину, что там внутри. Изменилось или нет. Вот ее из окна видно зеленые сейчас глянем ну, здесь от центрального допровода соединил трубы снял все краны но ну, на всякий случай чтоб не украли потому что крадут все но ну, вроде нынче не лазили но ну, на всякий случай снял они быстро съемные, быстро одеваемые поэтому Страховался. Здесь вот картоном накрыли часть часть земли. Посмотреть, как это сыграет на то, чтобы под ней трава не росла. Ну, типа мульчи. Посмотрим эксперимент в общем Здесь кстати вишни. Вот это вот вишня. Ну, такая вкусная, сладкая. Единственное, что она просто немного меньше Обычно вишни. Так, здесь цветочки росли летом. Покрышки эти всеми любимые или нелюбимые. Буду переделать потому что эти покрышки глаз совершенно не радует какую-то одну большую клумбу можно сделать ну вот летний душ Это ручка такая из акации было сделано. Вот что-то вот так вот облезлось. Если так каждый год будет слазить, то ничего не останется. Ну зато денег не было потрачено, сделано из подручных материалов. Вот такая ручка. И такая защелка. Вот она душевая кабинка. Такие же крючки из акации. Ну и улить нормально и функционально. Без подачи воды сверху. Ну и душ сам. Вот такой трап. Под ним яма. В яме уложены три покрышки. Ну, в общем, типа так, водосборная такая штука. Ну, а так нормально здесь. По высоте хорошо. Летом тут все продувается. Прохладненько, душ примешь хорошо. Вот на этот крючок самодельный я вешаю душ китайский. Отдельно, чтобы вода больше нагревалась. Да, в принципе, ее и не нужно. Да так. Нечего делать уже. Он даже мыло. Осталось. А, снутри тоже такая же ручка. Тоже, по-моему, акация и защелка. Задвижка или как-то. А еще вот Типа полотенце-сушитель. Пишу полотенчиком. Висит себе, сохнет. Тоже экономия. Где так полно всяких ненужных остается Вырезал нормально, сделал В общем пойдет Так, ну это сарай вот тетя Мотя ворон отпугивать Ну тут хлам всякий Ржавые гвозди, молотки Нитки, веревки, скобы Газеты ну, В общем так все что под руку Попадалось сюда складывали, чтобы не выкидывать Постепенно выкинем, что не нужно. Ну, еще вот такой сарай. Вот эти ручки просто были на этом участке, чтобы не пропадали. Прикрутил сюда. А так бы такие же сделал, веток. Ну, есть и есть. Внутри такая же ручка из дерева, ну туалет да туалет, смежный с сараем, полочка для бумаги, ну и дырка в поле, в полу, дырку показывать не буду некрасиво в смысле то что там внутри Но ну, а здесь уже вытаяло все вот у нас такие сосны растут хочу сосны на участке чтобы росли но пока они вырастут наверное ни одно поколение пройдет но пока такие хоть такие Тут вот катушка из-под кабеля потом время появится буду из нее стол делать ну на улице чтобы можно было за ним сидеть шашлычницу но это будет потом сейчас весенняя страда посадки будет время сделаю и выложу Сейчас так 13 с лишним соток. В принципе езди разгуляться. Вот такой стол сколотил. Тоже из этого хлама. Ну а что? Тяп-ляпы готова. Вот здесь вот под рябиной тенист так летом хорошо табурет какой-то делал самодельный моя стол мощный а тут забор догородили по осени тоже из горбыля уж совсем худой был вот типа такой вот он был весь только весь завалившийся Фокус. вон там наше море то есть участка моря видно по идее ну а если разживу средствами вот на этом месте построить дом где катушка стоит и вот справа от катушки направо метров 10 если на меня метров 10 10 на 10 домик место позволяет но пока ждем Ну, это парник но ну, посмотрел в интернете делают это струб пвх такой же сделал но все с чем стоит но не знаю жидковат он так его надо еще наверно как-то усиливать Вот опять же пробовал по флентой скреплять трубы вот таким вот образом и ничего очень мощно держится и ничего с ними не сделалось. Так наверное будет жесткости добавить в конструкцию. Но так-то все стоит нормально. Клубничка уже с зелеными листьями. Ну, в общем, собственно, и все пока что. Работы много всякой, Надо до домика тут немножко утеплить будет. Хочу крышу опилками засыпать, перемешать их с цементом и с известью, чтобы насекомые не заводились. Потому что крыши там практически считают, что и нету. Просто доски подшиты сверху, и сверху тоже досками заложены. То есть тепла там не будет. Летом-то там хорошо, но вот сейчас... Просто мы Сибирь топим Этой тепловой пушкой Все тепло уходит Поэтому опилками засыплю Очень хорошо будет До ноября можно спокойно Сидеть, греться Мяско жарить Ну в общем что Пока все Буду ремонтировать поликарбонат Пробую заклеить, уже как сказал. Буду клеить. До встречи.